Всем привет! Золотой голос России Николай Басков с размахом отпраздновал свой 45-летний юбилей. Поздравить его с днем рождения собрались сотни звездных гостей. На танцполе собрались как заслуженные деятели искусств Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, так и звезды поколения Интернет, блогер Ида Галич и тиктокер Даня Милохин. На этом список не заканчивается. Напротив, перечисление всех звездных гостей займет очень много времени. И именно из-за профессиональной деятельности собравшихся, празднование превратилось в концерт. Началось все, разумеется, с именинника, порадовавшего коллег своими хитами. Сегодня и жарко, мне не аж слова забыл, потому что мне приятно, что сегодня вы все здесь. У меня сегодня лучший день, и друзья собрались в лучшем. А после уже гости стали подниматься на сцену, чтобы сказать слова поздравления и поздравить виновника торжества песни. Особенно Баскова порадовала поздравление его мамы Елены. Она произнесла чувственную речь, которая сказала, что очень гордится сыном и, несмотря на достигнутые успехи, впереди его ждут еще большее. Танцпол не пустовал во время выступлений поздравляющих, но под конец вечера на нем собрались вообще все. Звезды зажигали под хиты российской эстрады. Песни Валерия Меладзе, Полины Гагариной, Григория Лепса. Юбиляр танцевал вместе со всеми. Он же и закончил вечер, исполнив свой главный хит «Шарманка».